Всем здарова! С вами Гитар Демилл 4. И сегодня у нас реакция на новую песню от Библока про Ведьмак 3. Посмотрим. Мне предыдущие песни понравились про StarCraft 2, Mass Effect, и по этому... как его... Last of Us. А и про Ассасинов еще тоже было. Что же он составил про Ведьмака? К тому же, он со своими подписчиками это составлял, по сути. Ночь сменяет день, Опустилась тень, Долод был мой путь, Надо поддохнуть, И присев к костру, На бои флоту, Провалюсь <тас> я в сон, Пусть кошмарен он, пусть несет мне груз. Знаю, что очнусь, веки опустив Пыл и сон правдив Образ мне пришел в тех далеких гор Где я учил и спокойно жил Но затем туман, холод и буран садники теней вновь пришли Битву мне сулит Смах и голый с плеч танцует Серебряный меч, знаки Применяя в атаке нечисть Истребляя во мраке кровь Клинок и тропа такова Судьба ведьмака у клинка Есть два стрия Одно не смех смерть, второй Да Я знаю, с Не знаю, про мне как-то больше цепляло, весь тебя про ведьмака. Гвинт-бой. Гвинт-то аналог какой-то Херстоуна. Применяем атаки нечисть истребляю во мраке кровь Клинок и тропа такова Судьба ведьмака Углинка Есть два стрия Одно из них смерть Второй лишь я взмах И головы встреч танцует Серебряный меч Знаки Применяем атаки нечисть истребляю во мраке Кровь Клинок и тропа такова Судьба ведьмака Углинка День сменяет ночь, все кошмары. Про мой костер потух, я оправил дух, Голды пролетели, доллар был мой путь, Как же надоело мертвых не вернуть, И плотву зараза испугал друг враг. Чтобы не случилось, бой идет. Как-то... Конечно, постарался тут все склеить, тут нормально писать текст, но все равно как-то не цепляется. Про ассасина там и про мосфек как-то поинтереснее было. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал Библог и на мой, если понравилась реакция, хотя, наверное, не понравилась, я так понимаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вступайте в группу ВКонтакте и до следующего видео!